Здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как очистить кэш, который сохраняется в браузере Google Chrome. Для этого заходим в браузер Google Chrome, находим в правом верхнем углу три точки «Настройка и управление Google Chrome». Нажимаем на них, открывается нам такое окно. Здесь мы выбираем «Настройки», жмем Далее нам открывается настройка нашего браузера Google Chrome. Здесь вы можете поизучать эту настройку, какие-то настройки изменить, сделать так, как вам лучше. Например, здесь можно выбрать размер шрифта, поисковую систему, которую вы используете по умолчанию и так далее. Для очистки кэша в браузере мы должны нажать «Прокрутить эту страницу вниз» и нажать на дополнительное жмем сюда далее прокручиваем страницу еще вниз и здесь мы ищем очистить историю удалить файлы куки и данные сайтов очистить историю и кэш жмем сюда нам открывается вот такое окно здесь мы можем Удалить историю просмотров. Видите, гали... стоит галочка уже по умолчанию. Файлы, куки и другие данные сайтов. Изображения и другие файлы, которые сохраняются у нас кэше. Которые тоже загружают наш браузер и компьютер. И здесь мы можем выбрать временной диапазон, за который мы можем удалить весь этот кэш и куки. Мы можем выбрать за последний час, за последние 24 часа, за последние 7 дней за последние четыре недели или за все время это вы уже сами выбирайте что вам нужно очистить для того чтобы хорошо очистить в принципе кэш браузера можно выбрать за все время да выбираем и здесь еще есть такие дополнительные настройки сейчас мы посмотрим смотрите здесь можно выбрать еще историю просмотров 15 записей последних историю скачиваний это у меня вот одна запись, да. Файлы, куки, другие сайты со 132 сайтов. Мне здесь показывают изображения, другие файлы. И вот смотрите, если вы сохраняете пароли, и вам они нужны в браузере, у вас сохраняются, да, то вот здесь вы, если не поставите галочку, то пароли у вас сохранятся, удалится только кэш и куки. Если вы поставите здесь галочку, то и пароли, и данные для автозаполнения у вас все удалятся. То есть вам нужно будет по-новому вводить пароли там на разные сайты. Поэтому здесь вы уже сами выбираете, что вам нужно удалить, а что оставить, как почистить кэш. Вот Допустим, я сейчас оставляю, что мне нужно удалить историю просмотров, историю скачивания, файлы куки, изображения да, и я выберу, допустим, за последний час. Мне нужно это удалить, очистить. И нажимаю «Удалить данные». Жмем, Происходит очистка куков и кэша в моем браузере. Это занимает иногда время. Нужно подождать. И вот что мне написала система. Данные Chrome удалены. Выбранные данные удалены из Chrome и синхронизированных устройств. История также может храниться в вашем аккаунте Google. Например, в виде поисковых запросов и сведений сервисов в Google. Их можно найти на сайте. Вот они указывают сайт. Нажмем ОК. Кэш и куки мы почистили. Благодарю за внимание. До новых встреч.